Для кого упакованная женщина являлась бы отягчающим обстоятельством? А я рискну предположить, что она еще и как-то несла себя так ну, с гордостью, да, потому что, как правило, если у нее сумочка Эрмес там, или что-то еще, и она такая при этом, знаешь, такая... То есть, ну, вряд ли. То есть, там же еще и подача, да? То есть, это лицо, это вот это, как она себя да. несет. Как это мешает вам? Ну, почему это влияет на ваше ощущение там какого-то спокойствия, что-то еще? Как вы думаете? Это плачевно. Я думаю, очень страх присутствия у людей, страх того, что человек боится оказаться несостоятельным в данном случае. Да нет другой причины. Несостоятельный, это как понять? А, ну, это просто... же мы не про деньги. Да, отношения ценно, когда сравнивают, когда там вы... Там все попу, наверное, такой, э, нищеброт, типа. ну, я Почему нищеброд Да, если смотри, я, допустим, достаточно зарабатываю, не обязательно я кто-то другой, да, но, например,. Я эти деньги коплю, на, например, на квартиру, потому что мне негде жить. Или там, например, вкладываю в какой-то бизнес, который по моему какому-то ожиданию, может, мне когда-то принесет деньги. А сейчас я хожу там в футболке из как Зары. Понял. А, тебе, как это тогда получается, тебе, что? Это не тебе на этот момент на ты прекрасно знаешь. знаешь. Ты можешь любому человеку... А, а ты не можешь себе часы за 300 тысяч купить, что ли? А мне нахер. Ну, я просто да. говорю, если ты захочешь. Или сумочку Hermes, там, я не знаю. Только сколько? мужскую есть, а там что? барсетка и это не в... у меня хорошая сумочка. Ну, я просто к чему, что когда люди говорят, что у нее там какие-то шмотки, а что мешать пойти купить? Шмотки? Ну, если бы для вас это было прям приоритет, приоритет, ну вот стопудово, вы бы их себе купили. Ну, вы бы пошли бы в кредит, я не знаю, там, оделись на кредит. Ну, вы бы все равно это сделали. Да. То есть, смотрите, получается, вот вы еще кто поднял руки, как она меняет это... Общение с ней, вот ее какая-то упаковка. Здорово, это Шамшурин, всем мир. Опять же, ребят, в этом видео тема стара, как сама жизнь. Это вот эти статусные, пафосные женщины, да. И это опять же будет о ваших ценностях, о вашем мировоззрении. И по сути дела-то даже не в деньгах, которые есть у этих женщин, а у кого-то из вас их нет. А в том, как они себя ведут, то есть дело в их поведении. И дело вот в этих аттрактантах, каких-то там тачках, сумочках и прочей вот этой дорогой херне. И давай задумаемся о том, что если бы они, по сути, вели себя скромно, тихо, прилично, покорно и мило, то тебя бы вообще не волновало, что они какие-то статусные, пафосные и так далее. То есть ты бы с ними общался совершенно спокойно и комфортно. А такое их поведение, которое тебя пугает, оно говорит только о том, что они являются ходячими мешками с проблемами, со своими проблемами и ни о чем другом более, ты здесь ни при чем, проблема в том, что когда они себя так ведут, ты начинаешь оправдывать это тем, что у них есть наличие денег, то есть получается по такой логике, давай только честно спроси себя, значит, когда у тебя будут деньги, если будут, значит, ты будешь вести себя точно так же, и получается, что ты такое же говно, потому что получив деньги, начинаешь выпендриваться, унижать персонал и вести себя по-свински, так что ли? И все это вместо того, чтобы просто воспринять поведение вот этих вот пафосно ведущих себя женщин как болезнь, как пожалеть их даже может быть. А не пугаться этого поведения. Плюс еще один важный момент, что никакого поведения часто еще и вы не успеваете увидеть. Да? То есть ты, видя красивую какую-то девушку, которая себя гордо несет с таким статусным пафосным лицом, как ты думаешь, ты уже себе нарисовал в голове какие-то возможные схемы того, как она будет тебе отвечать. С чего это? Она еще слова тебе не сказала. Все снова, как обычно, скатывается к твоим нездоровым ценностям и мировоззрению. Может быть такое, что если есть какие-то пафосные люди, которые выпендриваются, и кичатся чем-то, то есть по этой логике, если будет идти бабушка, ну, бабушка бедная какая-то несчастная старушка, то эти люди получается не помогут ей, они будут только смеяться над ней, там глумиться и издеваться над ней. То есть перед такими людьми, если ты считаешь их каким-то классовым врагом, которые будут смеяться и издеваться над бабушкой, тебе э, в чем-то становится стрёмно или что, я что-то не понял. И еще момент, а с чего вообще ты решил или там кто-то еще решил, что вот люди, у которых есть деньги, они обязательно злые, там какие-то пафосные и так далее. То есть я больше чем уверен, что половина вот этого вот бомонда, ну, с тех же патриков, они вполне себе при этом могли бы помочь какой-то нуждающейся бабушке. Не такие уж они плохие. По сути это не имеет значения, равно так и как и не влияет на качество человека, на его характер, на его общение его шмотки, бирюльки и прочие аттрактанты. То есть не надо связывать вот это все блестящее с какими-то качествами человека. В этом основная ошибка. И Не надо связывать его какое-то гордое лицо с тем, как он дальше, ну я имею в виду женщину, будет с тобой общаться. Многие из нас просто больны нездоровыми коммерческими ценностями. По сути, кто вот виноват? Да ну не мы сами. Мы это не выбирали. Мы живем в такие времена в такую эпоху, когда нам навязало общество вот такие вот вещи, что, то есть кто богатый, тот и молодец, а кто не богатый, тот не молодец. Это все совершенно не так. И если мы берем мой тренинг практика, то именно на ценностях и мировоззрении мы делаем очень большой акцент, потому что здесь есть две цели. Конечная цель – это найти себе хорошую жену, жениться. А промежуточная цель – это секс, ну и то, чего там сейчас не хватает с женщинами. И если для промежуточной цели… По сути, твои ценности и мировоззрение не важно, ну, как бы, тебя можно научить получать женщин таких, как ты захочешь, в таких количествах, каких ты хочешь, то для конечной последующей цели это очень и очень важно. И, как я уже сто раз говорил, мой тренинг-практика, он совершенно не про пикап, он уже давно вышел за эти рамки. Как эти ценности могут у тебя поменяться, ну, или, если ты, можешь ли ты хотя бы усомниться в том, что они у тебя правильные? Все очень просто. Никак, если твое окружение сейчас такое же, как ты сам, и если оно вообще у тебя есть. А здесь на практике ты попадешь в окружение людей, которые откроют тебе глаза на другие вещи. Они тебе покажут, то есть я и мои коллеги, и плюс те, кто уже в чате, кто прошел этот тренинг, эта тусовка. Эти люди показывают тебе другой взгляд на те вещи, к которым ты раньше относился именно вот так вот однобоко. И тебе этот взгляд однозначно понравится. И поверь мне, прежде чем ты будешь смотреть отрывок этого разбора из нашего тренинга, у тебя уже сейчас есть абсолютно все, чтобы получить, понравиться, завоевать, чтобы рядом с тобой была самая лучшая женщина. У тебя уже сейчас все есть. С 6 по 9 октября я жду тебя на своем тренинге «Практика в Москве». Бронирую места заранее, при раннем бронировании стоимость чуть ниже, чем ближе к тренингу. А сейчас смотри. Вот вы еще кто поднял руки, как она меняет это ну, общение с ней, вот ее какая-то упаковка? Это скорее свое самоощущение. Самоощущение чего? Ну у меня лично, да, расскажу вчерашнюю историю, то есть вот после практики горлом, когда как-то в себя поверил, она на поднять, поехали на Патрике, ну сейчас. И вот в этот момент, когда я там нахожусь, я понимаю, что свой уровень, насколько, ну, это вот мое ощущение, насколько я не соответствую вообще. А вот уровня чего? Вот, вот уровню жизни, уровню вообще одежды, да, людей, вот это устав. А ты хочешь, то есть, да, как бы, мечта всей твоей жизни, это соответствует уровню одежды? Нет, это мое. А если там одни пидоры будут, короче? Самооценки я... Ну, я сейчас пытаюсь просто, как бы, а при есть твоя самооценка и чьи-то шмотки? Ощущения. Ну, это, кстати, мы не просто так сказали про Патрики, потому что, особенно для приезжих ребят, Патрике это какая-то ярмарка тщеславия, где тут какой-нибудь лампа пыхтит в пробке, там вот так вот высунувшимся оттуда. Блядь, вот, ну, сука, как еще дальше-то высунуться? Чуваком вот с таким вот каким знаешь, с торпером. То есть прям вот там из них аж прям выпирает вот это все. Ну, как бы, а тебе не, ты не думал, что в этот момент это наоборот смешно смотрится? Знаешь, оно может быть и смешно, но почему-то менять да? А когда это у тебя будет, как бы ты уверен, что ты, ну, придя туда, у тебя какие-то другие результаты будут? Скорее всего, нет. Но на данный момент, вот в моменте я... У тебя этого нет по, по, по, в силу там огромного количества причин. А у них нет чего-то другого, что есть у тебя. Почему ты про это не думаешь? У меня вопрос, знаю, когда да. смотришь хороший фильм, и он тебе понравился, ты не считаешься ничтожеством, что это не песня. Да, там, или что там, там любовь, или там что там, там мужчина живет, там у моря или что. Ну или ты увидел красивую картину, тебе понравилось, ты же я говно, почему я не я это написал, почему это другой. к вопросу, наверное, моих уже ценностей и деньги пока еще в принимаешь. А я понимаю, что вот не, я не достаю. Почему ты не испытываешь после просмотра хорошего фильма, ну, плохие, Как сказать, ощущения, что ну, кто-то, это же какой-то режиссер, все выдумал, все сделал, а это не ты сделал. Испытываешь или нет? Нет. А здесь. А когда ты смотришь сериал Хью Рэм, вот это там. Мустафа Задея, там что я тоже не смотрю, я говорю, там что-то, ха ха там у чувака там 600, там или сколько, 300 женщин, там все королевство, что-то, нет чувства вот этого ЧСМ, типа, что такое, я живу на Выхина, а у него там гарем. Именно вот вместе, в этом моменте, да, ощущение, то есть вот, вот это вот несоответствие, я понимаю, что его идут иду по встречу. Я... А те, кто все-таки рот открыл там, они поняли, что э, ничего друг... ну, то есть ничего сверхъестественного в ответ не было? Нет. Кто-то столкнулся с тем, что там такая же нормальная реакция, обычная, как и... Это очень нормальная. Ну как не нормальная? просто... Реакция Но... чуть-чуть отличалась, на самом деле. Немножко. Это она в твоей башке отличалась, потому что если ты подошел к 10 там и с десятью общался, так же, как и с 10 на Манежке, не знаю, или в каком-то баре, местечко в районе, была бы точно такая же статистика, просто ты там себя чувствуешь легче с одной стороны, то есть получается, что и это влияет на конверсию. И те девушки, они как бы, как сказать, тут они по-другому себя ведут. Тут они пришли, они и так зазнаются, да, они тут пришли еще, мне же надо вообще самого лучшего, не в пупенного найти. Они, то есть, получается, они со своей стороны больше зазнаются, а ты со своей стороны здесь себя херой ощущаешь. Как бы, вот только это и влияет. Просто хорошие были реакции? Были. От привет, пафосных привет, и статусных? Да, спасибо, ну были такие, здорово. А кроме привет, комплимент, здорово, да? Ну, то есть, я слышал вот такое, здорово. И прошла мимо... Она же как статусная, пафосная это моя. <свят> А ты телефоны, кто-нибудь телефоны спрашивал на Патрика? Почему? Давали телефон на, на Патрика. патрика. Телефон. Это чудо какое-то произошло. <свят> Может там патриарх до этого проехал просто, осветил, сказал Руслан. Да-да-да-да-да.